Хиспект режет, не режет, но письку отрежет. Так, мужики, нахуй, все остановиться, блядь. Ширенку выстроили все слева направо по возрастанию, нахуй. Чтоб все в ширенку сейчас стояли, кто собирается участвовать, кто не собирается участвовать, съебались, нахуй. Нет. Чё нет? Нет. Нет. Чё нет, ты охуел, что ли? В ширенку выстроитесь, кто будет участвовать. Не, типа, если ты не хочешь участвовать, похуй, просто отойди. Мне нужно понимать, кто участвует. Получается Влад, Пиццон, Типтопи, Эчпачмак, Слейми, Тапочек... А, это Трапчик Мизура. ХК-7В. Камил и все, да? Остальные не участвуют. Так, Наверное. сейчас, короче, можете вообще не двигаться. Ну, точнее, вот так же вот. Влад, идите вот так вот ширенко по одному сюда. Просто большая просьба сейчас, каждый, кто участвует, сидите. Сидите на месте, на одном. Те, кто не участвует, сядьте вот на эту часть. Привет, мы Это вместе. что за хуйня? Это что за хуйня? Ну сядь нормально, блядь. А, так, теперь, окей. Okay. Я, okay. Да, я... Okay. я сейчас хуярить буду. Ну, ебаный рот. Окей, окей, окей. Ну что такое? Спасибо. Если не участвуете, просто сядьте нормально, смотрите, ну нахуй вот это вот, блядь, показушничество. Так, сейчас смотрите, э, как это лучше сделать, вы сами выбираете, с кем вы хотите попиздиться, или просто по да. порядку, или просто вообще рандомно жребьем? Рандомно, рандомно, по... рандомно. Ну тогда, Рандом. смотрите, я никого, никого из вас, кроме Эчпачмака, не знаю, поэтому давайте я возьму Эчпачмака и кто-нибудь скажет, кто хочет попиздиться с Эчпачмаком. Никто? Смешно, смешно. <свист> <свист> ну, <Но свист> тогда я сам Нет. выбираю. Так, блять, идите, снимите Спасибо. броню свою, выложите ее. Вы умрете сейчас, <свист> понимаете? <вообще> <свист> Кто-нибудь из вас умрет. Бьет, <свист> не <свист> <тупец>. <свист> Нет, так, подожди. А, давай, пачмак Давай тоже кого-нибудь зеленым скином. Кто более зеленый? Ты, наверное? Ты какой-то кислотный, блядь. У тебя волосы. Вот, у тебя волосы зеленые. Давай ты, Джон, Иди ты. Да. ты. Ты с пачмаком хуяришься, короче. Смотрите, давай сейчас а, давайте, у <свист> вас должно быть. full ХП, у вас должно быть. Во время Пвп вы не едите, то есть нельзя есть во время самого Пвп. Деретесь только руками. Если кто-то э, проигрывает, тот может вернуться, Интересно, сесть, да, дальше смотреть. Не хватает. Но другой должен сесть вот в самый конец туда. Я попрошу. Короче, хуяритесь. Все. Раз, два, три, погнали. На следующие файты можно будет ставки делать. Или давайте лучше начнем со второго раунда. У меня пинг 13, <свезло> <свезло> а что происходит? ПВП на тризубец. У нас э, люди будут сейчас. Опа! Эйч пачмак победил. Охуеть. охуеть все. Садись сюда, в самый конец, хорош. Так э, следующий получается. А, угу, угу, угу. Я даже не знаю, вот ты, короче, там Фоля, меня по поцеловать хотел, хочу, чтобы ты вылетел нахуй. Да, так, да, кто, кто тут кажется понимаю? жестко а, э, дерется? Это... Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот он, XK7B. Да, mm -hmm. давай, окей, yeah. давай. Влад, XK7B. Все, идите хуярьте. Ну что? Раз, два, три, хуярьтесь. Можно прийти как ту ту только сюда сядь. Участники уже все. ту ту блять не дайте ему победить пожалуйста не хочу его целовать почему я тебя люблю а мясо можно бить ну вот ты самый наглый короче будешь сейчас с камилом драться все хуярьтесь выходите мясом обязательно делись свининой вредной у меня есть тут тут раз два ай похилились, да да. Хуяриться, все можете хуяриться Один морковкой, другой мясо На втором раунде будем ставки делать за баллы, поэтому не ливайте Там баллов можете заработать жестко Вы сейчас примерно ознакомитесь, кто как Нет, моя любовь Садитесь все сюда ты куда камил туда все все рядышком направо так ты значит у нас трапик жесткий да так а вот это у нас значит со скином девочки выходите кушайте покушали приятного аппетита как бы там вам и не умереть раз два три начали от ту ту ту ту ту ту ту я ту ту ту ту ту камера камера ту ту Жуть. ту Поздравляю! Садись ту Девочка убила трапика Я не Ну, вы двое остались Покушали? Все сытые, да? Плачь красивый Раз, два, три, погнали Ебать, ужесточенная борьба У нас тут, везде тут музыкальное сопровождение охуевшее где вы еще такого найдете, чтобы у вас личный концерт был? Бля. Он его потерял из-за этого. Бля, это гениально. Это реально работает, походу. Он его теряет из-за этого. Рабочая схема, пацаны. Захват в горло, Это реально гениально. А что, садиться можно? Охуеть, было? он гений. Это гений, жесткий, это реально чел. гений. Жесткий жесткий. А что, садиться жесткий. можно было? Ну да, видимо, не запрещал никто, да, поэтому, что не запрещено, то разрешено. Садись. Но есть у кого-то какие-то предпочтения, кто с кем хочет попиздиться? Можно я первый с кем-нибудь? Владыч Вичмак. Давай, так. пожалуйста, пожалуйста, нет. Нет, погоди, вот давай, раз уж ты вызвался, я, короче, самым жестким тебя поставлю, который придумал эту схему, на голову садиться. С Мишкой будешь хуяриться, выходи. Так, пацаны, короче, самый... Уверенный а в себе мужик. Самый уверенный в себе мужик. И тот, который придумал гениальную схему и из-за этого победил. Толечка, сделай ставку? Или кто сделает? Пожалуйста. Алина Я очень этим. надеюсь, что не... Так, вы пока там, не знаю, покурите, блядь. подрочите, Наоборот. Подождите, короче. Делаем ставки. Итак, ставки поставлены. У нас на левой стороне ринга. Мишка на правой стороне ринга. Самый уверенный в себе мужчина на планете Земля. Начали! Ну хуя он его откинул Тащи Мишка, давай борьба, почему никто не садится на спину он сейчас из-за того, что сел его наоборот отхуярили за это Мишка не тащи Мишка, тащи Блять, вообще непонятно, кто победит Ебать, ебать, ебать, а че не так долго? Ебать, ебать! Ебать, Сел, ты его добил его же хуйней, понимаешь? Он придумал, а ты его отхуярил этим же. Спасибо. Ебать, жестко, жестко. У тебя, значит, там своя жена какая-то была, да? Смотри, так как у тебя есть своя любовь, да, но я тебе предлагаю доказать свою любовь и отхуярить другую девушку ну чисто шок ну типа она я поняла бы. что она поняла что как бы ну, ну у тебя есть только одна Давай. любимая вот поэтому своими выходил так большое. все Вы зат заткнули пиздаки Давай, я сейчас валить, я выиграю. <къех> на левой стороне ринга жених красивый молодой прекрасный владик на правой стороне ринга девочка сосочка просто конфетка на раз, раза три начали Они все начали использовать эту тактику Да блядь, нахуй передо мной вставать Блядь, Аночка, по-моему больше хуярит Да блядь, ну нахуй вы передо мной встаете, ёбаный рот Можете не у меня под ногами, ёбаный рот, я камера что нет, туда, нет, сказал, Тебя не никто я, не, я, не верил На тебя нет. никто не ставил, но ты взял и отхуярил Молодец, красавица а просто Так, все, у нас, короче, Кватекси С ровно никто сейчас будет выходить Сейчас без баллов, без ставок Потому что это первый раунд у них а, Иди, ровно никто, вставай на ту сторону а, Сейчас без ставок, поэтому Можете просто на счет 3 ночевать Начинать, Кватекси против ровно никто Раз, два, три, погнали Выигрывай. не пацаны уже по моему сразу видно Тоскосовый ровно нет, никто нет. у него мышка прям Это ультра я. говно он как-то медленно наводится прям ну, да скорее всего вот этот э, в пури победит Ебать, там, чел. Вот, вот, вы, вы слышите, насколько гений у нас на музыканте сидит? Ну поздравляю, но для Я нас с, блюдь, на стриме да. это было очевидно. Так, ты никуда не уходи, оставайся, Ачпачмак, выходи. Ты куда присел? Ты только что победил первый раунд. Сейчас второй, ты идешь с Ачпачмаком. У нас играет фури против Эчпачмака. На счет три, погнали. Раз, два, три. Переломлен пополам А наш Батюшка Ленин Совсем усоп разложился на плесени Налиповый мёд А перестройка все идет, И идёт по плану И всё идёт Фури? Фури победил, да, что-то меня пугает это Я за Фури, это, это, это Это мой братуха Это мой братуха, уф ну давайте, короче, так как... Короче, выходите с Лайми против э, Камиля. Выходите. Бля, тяжело, пацаны. Есть идея? Каждый с каждым и потом с меньшими победами вылетает. Короче, давайте так. Каждый да с он. каждым, а потом с меньшими победами вылетает. Мне предложили в чате. Короче, насчет три. Э, хуя, хуярьтесь там. Подождите. Насчет три. Раз, два, вот три. Так. Хуярьтесь. Еще как. Э. Мы идем в тишине по убитой весне, по разбитым домам, по сетым головам, по зеленой земле, по черневшей траве, по упавшим кустам. Помедит, поставил. как Ой, почему так жестко? Сюда, сюда, сюда. Ебать, я в Пацаны, кто в тебя вообще никто в чате не верит, вообще никто, ну ты хуешь всех просто. Сейчас у вас новая ставка слэми, женщина и э, фури. Ну все, ставки сделаны Насчет 3. три, раз, Ладно. два, три. Хуяртесь. Ебай по там что создает создан, это фон. По по телам, по великим делам, в тишине, по Он чуть не вылетел мы с арены. Продолжайте хуяриться, че? Не-не, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, погодите погодите все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Секунду. килаура да я не думаю Нет. высоко если И была килаура равно, когда, не когда на него залезали он бы тогда не пиздил чела сверху решаем, а, все хуясь тогда Чё это было? Он сам виноват, он сам выбежать решил. Типа я им сказал, если кто-то вылетит за арену, Само. возвращайтесь и поражайте хуяриться. Он сам вылетел. Поздравляю. Хорош. Бля, чел сам виноват, он сам вышел за арену каким-то хуем. Поздравляю. Ну типа, блять, пацаны, тут как бы все по факту, он сам выбежал за арену. А где участники-то наши все? Ну типа все получается сейчас они заново хуярятся вдвоем? Уже на победу на три зубиц. Финальный раунд Короче, участники, для вас э, Небольшое уточнение для финального боя э, Насчет арены Типа вылета, не вылета Толя, можете просто какие-нибудь блоки поставить Чтобы в принципе нельзя было вылететь за арену Давай самую жесткую музыку Самого жесткого файта У меня есть красивый горн Я его включаю и погнали Раз, два, три, хуярьтесь Не надо помнить, не надо ждать, не надо верить, не надо лгать, не надо падать, не надо бить, не надо плакать, не Что надо жить. Можно? Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. Ее yeah. А когда я них найду, мы усюда на прочь. Мы уйдем и за ночь, мы уйдем из. Ебоуу! Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Все, тихо, тихо, тихо, тихо. Музыкант, тихо, тихо, тихо, тихо. Все, все, красиво. Похлопайте музыканту, пожалуйста, все. Очень красиво исполнил. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, хорош. Вообще лучший. А тебя поздравляю с трезубцем. Он поебанный, поломанный, но он тот самый. Я могу его переименовать, но все все равно на стриме будут знать, что это трезубец. Это тот самый трезубец. Ты его выиграл в победной битве в Хлоп-хлоп, вот Метель? это твое. Поздравляем. Красава, лучший, 8, 4. 4. Framework. Да, кстати, у нас вот с этим человеком была война. Мы его хуярили за трезубец. <Alf> а теперь он его выиграл. Но это не тот самый, но в любом случае забавно. Поздравляю, ребят. Все, можете расходиться. Было прикольно.